Итак, как снять маячок? Посмотрите, самое простое. Берем и снимаем маячок один, второй, третий. Вот так снимаем маячки. И дальнейший прием я покажу, как же сделать ну, то есть, затирку. И тут уже и так понятно. Всем понятно, как это делается затирка. Следующий шаг я покажу как сделать остричок, это очень интересно. Дакс.